Полетели. друзья случился дисконнект на 4008 метров там летали вертолеты как в дальнейшем я увидел на встречу мне прилетел вертолет мне нужно как-то повлиял не я не могу поймать дронов Сейчас продаю пульт телефон нет это вот посадочное поле есть я думаю уже не найдут коннект кейс прикольный самодельный на три аккумулятора плюс два аккумулятора еще видите все как надо, все по-взрослому, что у нас так? Вот дрон, скорее всего, летит, конечно, обратно на высоте еще 60 метров в секунду Там деревья, соответственно, да блин, пчелы, скажи, же ебать меня сегодня Ну, вот. Вот такие вот дела. Ну, подожду еще немного дрон поеду домой, начать потерю